Асэта Балана! Проще простого! Анду Фаладор! домой народ! Проще простого! Ацета Балана! Говори! Изерадо! Слоб приближается! Анду Фаладор! Наших братьев нападают! Балана! Проще простого! Ангу Фалодор. Асета Балана. Ангу Фалодор. Говори. Проще простого. Ангу Фалодор. Сожгу до кла. Форст ждать. Зло приближается. За мой народ. Проще простого. За мой народ. Асета Балана. Ангуфалор. Проще простого. За это лаз? Да будет так. За мой народ! Андуфалагар! Да будет как! За мой народ! Проще простого! Асета Балана, Проще простого! Да будет как! Андуфалагар! Проще простого! Асета Балана. За мой народ! Я жду смертный! Асета Балана. Да будет так. О, приближается. Домой, народ. Я жду смерти. Асета На город наших братьев напали. Да будет так. Проще простого. Анду Фаладор. Асета Балана. Замой народ! Проще простого. Я устал ждать. Да будет как. Ассета Балана. Вероду. Да будет как. Анду Фаладор. Ассета Балана. Анду Фаладор. Проще простого. Замой народ. Не хватает мах. Сожгу дохла. Да будет так. Ассета Балана. Анду Фаладор! проще простого. Зло приближается. Аснята Балана. Я жду смертный. За мой народ. Проще простого. Анду Фаладор! За мой народ. Аснята Балана. Анду Фаладор! Да будет как. Сэта балана. Анду Фаладор. Проще простого. Говори. За мой народ. Да будет так. Анду Фаладор. За мой народ. Да будет так. Анду Фалодор. За мой народ. Проще простого. За мой народ. Устал. Я жду, смертный. Проще простого. Андуфаладор. Да будет так. Взерадо. Андуфаладор. Асета балана. Здесь будет жарко. Говори. За мой народ. Асета балана. Проще простого. Ассета Балана, да будет так, проще простого. Ассета Балана, да будет так, проще простого. за мой народ, проще простого. за мой народ, проще простого, да будет как, проще простого, да будет как. Ассета Балана. Проще простого. За мой народ. Проще простого. Нас это балана. За мой народ. Да будет так. Я жду, смертный. Изерадо, говори. Я жду, смертный. Я устал ждать. За мой народ. Я жду, смертный. Изерадо. Асета Балана, говори. Анду Фаладор! Асета Балана. По славу старшей крови. За мой народ. Асета Балана. За мой народ. Геродор. Асета Фаладор! Я жду, смертный. Я устал ждать. За мой народ. Опять работа? Я жду, смертный. Проще простого. Я устал ждать. Я жду, смертный. На нас напали. Он приближается. Ацент добавлен. Говори, да будет так, асет Балана. проще простого, да будет так, за мой народ, асет Балана. я устал ждать, говори, за мой народ, асет Абалана, Андуфаладор, Проще простого. Зло приближается. Асета балана. Анду Да будет так. Я жду, смертный. Проще простого. Говори. Анду Да будет так. Зло приближается. За мой народ. Устал ждать. Да будет как! За мой народ. Я жду, смертный. Асета Балана. Проще простого. За мой народ. Three. Да будет так. За мой народ. Dominated. Проще простого. За мой народ. Асета Балана. За мой народ, проще простого. На город наших Асета Балана. Напали враги. За мой народ, Анду Фаладор. Проще простого. Анду Фаладор. Проще простого. Асета Балана. Говори, да будет так. Асета Балана. Проще простого. За мой народ. Проще простого. Асета Балана. За мой народ! Проще простого! Да будет так! За мой народ! Ангуфалодор! Проще простого! За Кельталас! Да будет так! На город наших напали врага! Фаладор! Проще простого! За мой народ! Андуфалодор! Серадо! Проще простого! Андуфалодор! За мой народ! Асета балана! Говори! Да будет так! Андуфалодор! За мой народ! Изерадо. анду Андуфалодор! Асета балана! За мой народ. Проще простого. Приветствую. Привет. Жду, смертный. Асета Балана. За мой народ. Проще простого. За мой народ. Асета Балана. За мой народ. Проще простого. Анду Фаладор. Да будет так. Проще простого. Асета Балана. Зло приближается. За мой народ. На город. Проще наших простого. Напали враги. За мой народ! Проще простого. Город. Говори. Да будет так. Анду Фалодор. Проще простого. Анду Фалодор. За мой народ. Ассета Балана. Анду Фалодор. За мой Наколот народ. Наших братьев. Ассета Балана. За мой народ. Сожгу доплак. Анду Фалодор. <плес> да будет так. За мой народ! Асета балана! Анду фаладор Да будет так! Андуфалодор! Да будет так! А За мой народ! На город да, будет напали, Анду да будет так! Асэта балана! Да будет так! За мой народ! Асета балана! Проще простого! Асэта балана! За народ! Я устал встать! Да будет так! Изерадо! Асэта балана! Проще простого! Ангуфаладор! Проще простого! Да будет так! Ангу но приближается. Здесь будет жарко. За мой народ. За Кеталас. А с Да будет как? А Валана. Проще простого. А Валана. Я жду сверху. А будет как? А Баланат! Во славу старшей крови! Что на этот напали враги. Что на этот раз? Гони смерть! ждать. Анго Фалодор. Проще простого. Домой народ. Анго Фалодор. Что тут? А Огонь и смерть. Враги. Да, господи. Говори. За мой народ. Ангуфалодор. Проще простого. Ангуфалодор. Проще простого. Да будет так. Проще простого. На город наших братьев. За мой народ! Асэта Балана. За мой народ! Асэта Балана. За мой народ. Да будет так. Проще простого. За мой народ. Анду Город наших братьев. За мой народ. Анду Фаладор. Проще простого. Да будет так. Проще простого. За мой народ. Это баланок. Да будет как, Андуфалодор. А нас напали. Да будет как, Андуфалодор. Да будет как. Проще простого, Андуфалодор. А наших братьев напали. Проще на простого. За мой народ. Андрю Изерадо. Проще, Проще простого. Домой, народ. С балана. Проще простого. Домой мой народ. А сета балана. Анду Фаладор. Проще простого. Да будет так. Проще простого. Да Говорит, да будет так. За мой народ! Проще простого! За мой народ, Анду Фалодор! Добро пожаловать! Изерадо! Асета балана! За мой народ! анду Андуфалодор! Да будет как! Проще простого! Асета балана! За мой народ! Проще простого. Да будет так. Проще простого. Асета балана. На нас напали. Зло приближается. За мой народ. Я устал ждать. Анду Фалодор. Асэта Балана. Анду Фалодор. Проще простого. За мой народ. Асета балана. Я жду, смертный. Анду Фалодор. Проще простого. За мой народ. Да будет так. Анду Фалодор. Проще простого. Асета Балана. Асета Балана. Скоро на охоту. На город наших братьев напали враги. Что нужно, смертный? Скоро на охоту. добл то на этот раз огонь и смерть анду фаладор и -за роду за мой народ анду фаладор проще простого за мой народ проще простого да будет так жду смертный за мой народ да будет так. За мой народ. Зло приближается. Ассета Балана, говори. Я устал ждать. Проще простого. Я жду. Говори. Анду Я Фолодуар. устал ждать. Говори. За мой Зло народ приближается. Проще простого. Ассета Балана. Да будет как. За мой народ. Да будет как. За мой народ. Диродо. Ангу Фалудор. За мой народ. Проще простого. За мой народ. А балана. Сожгу до тла. За мой народ! Асета Балана! Зло приближается! Я жду, смертный! Я устал ждать! Андуфаладор! За Кельталас! Зло приближается! Да будет так! За мой народ! Да будет так! Здесь будет жарко! Проще простого! На город За мой народ! Напали... Проще простого. Я устал да будет как. Проще простого. Да будет так. За мой народ. А балана. Проще простого. Жизнь занята. Говори. Асета Балана. Да будет так. Асета Балана. Проще простого. Анду Фаладор. Проще простого. Асета Балана. Проще простого. За мой народ. Анду Фаладор. Да будет так. Асета Балана. Да будет так. Я устал ждать Асета Балана Да будет как. Не хватает золота Слов приближается Я устал ждать Асета Балана Да будет так Изерадо Проще простого Да будет так Андуфалодор. Асэта балана. На город наш. Да будет так. Напали враги. За мой народ. Андуфалодор. Проще простого. За мой народ. Андуфалодор. Проще простого. За мой народ. На город наших табалона. На напали враги. Я устал ждать. Проще простого. Анду Фаладор. За мой народ. На город наш. напали Балана. Да будет так. Асетабалана. Балана. Зло приближается. Проще простого. За мой народ. Асэта Балана. За мой народ. Асета Балана За мой народ Проще простого Анду Фаладор. За Кельталас Я жду, сверху Я устал ждать Да будет так Проще простого Асета Балана Да будет так Анду Да будет так. Анду Фаладор. Говори. Асэта Балана. За мой народ. Здесь будет жарко. Асэта Балана. Анду Фаладор. Да будет как, проще простого. За мой народ. Да на будет как наших братьев Асета на ноги. Андуфалодор, да будет как. Андуфалодор, да будет как. За мой народ. Да устал, устал. Да будет так, а с балана. За мой народ. Андуфалодор. «За мой народ!» «Андуфаладор!» «Да будет так!» «Асет Абалана!» «Андуфаладор!» «Говори!» «За мой народ!» «Проще простого!» «Асет Балана! «За мой народ!» Проще простого. Анду Фалодор. Да будет так. Ассета Балана. Проще простого. Самой народ. Проще простого. Самой народ. Ассета Балана. Анду Фалодор. Проще простого. Я жгу до кла! Асета Я жду, Сверху! Говори! Да будет так! За мой народ! Англ Фаладор! Асета Валана! Да будет так! За мой народ! проще простого На Анду за мой напали. народ Анду как да будет так На я устал ждать за мой напали. народ асета балана да будет так за мой народ Ангуфалодор. Мой народ! На город наших братьев на Проще простого. Анду Фаладор. Асета Балана. За мой народ. Я устал ждать. Асета Балана. Анду Фаладор. Да будет так. Асета Балана. За мой народ. Будешь Арка! Проще простого! Да будет так! Анду Да будет так! Анду Фалодор! Да будет так! Анду Фалодор! За мой народ! Проще простого! Ассета Балана! Анду Фалодор! Да будет так! Проще простого! Анду Фалодор! Да будет как. Асэта балана. Ангуфалодор. Асэта балана. За мой народ. Да будет как. За мой народ. Да будет как. Асэта балана. Да будет как. Анду Фаладор. За мой народ! Анду Фаладор, Говори! За мой народ! Проще простого! Анду Фаладор! Приветствую. Приветствую. Огонь и смерть! Асета Балана. Проще простого. Анду Фаладор. Асета Балана. Где прольется моя кровь? Анду Фаладор. Я жажду служить. Безерадо. Да будет так. Анду Фалодор, за мой народ, Ассета Балана, за мой народ. Сло приближается. Ассета Балана, Анду Фалодор, Ассета Балана, Анду Фалодор. Проще простого. Андуфалодор. За мой народ. Да будет так. Андуфаладор. Проще простого. За мой народ. Да будет так. Проще простого. Андуфалодор. Проще простого. Асэта Балана. Проще простого. Асета Балана. Проще простого. Анду Фаладор. да будет так. За мой народ, Ассета Балана. Проще простого. Ассета Балана, за мой народ, да будет так. Анду Балана, за мой народ. Анду Фалодор, за мой народ. Устал ждать. Говори. Анду Фаладор. На город наших братьев. Асэта на Балана. Брать За мой народ. Анду Фаладор. Зло приближается. За мой народ. Асета Балана. Анду Фаладор. Асэта Балана. Андуфаладор, асета балана, за мой народ! Да будет так. Проще простого. Асета балана, проще простого. Да будет так. Проще простого. Я жду, смертный. Андуфаладор. Где прольется мо? Я устал кровь. ждать. Проще простого. Анду Фаладор. Асета Балана. Да будет так. Проще простого. Я жду, свертный. Проще простого. Ассета Балана. За мой народ. Зло приближается. Проще простого. Да будет так. Ассета Балана. Да будет так. Проще простого. За мой народ. Ассета Балана. За мой народ. Да будет так. Анду Фаладор. Проще простого. За мой народ. Да будет как. Анду Фалодор. Да будет как. За Кета Ласс. Балана. Да будет так! Асет Балана, За мой народ! Асета Балана, Проще простого! Асет Балана, Здесь будет жарко! Да будет так! Анду Фаладор! Да будет так! Устал ждать! Асята Балана! За Кельтолас! Да будет как? Анду Фалудор. Да будет так Проще простого! На нас напали! Да будет как? За мой народ! Я жду, смертный Будет так. А Балана. Проще простого. За мой народ. Да будет так. Анду Фаладор. Проще простого. За мой народ. Да устал, да. Зерадо. Да будет так. Анду Фаладор. Да будет так. А Балана. Да будет так. Асия балана! проще простого, сожгу до кла. Андуфалодор. Асия Балана! здесь будет шарка! Да будет так. Андуфалодор. Да будет так, проще простого. Андуфалодор. Да будет так. Анду Фаладор. Проще простого. Добудется. Да Закель Зло приближается. Я устал ждать. Я жду сверху. За мой народ. Анду Фаладор. Проще простого. Здесь будет шарка. Асета Балана. Анду Фалудор. Говори. За мой народ. Да будет так. За мой народ. Проще простого. Асэта Балана. Андуфалудор. Проще простого. Ангуфалудор. За мой народ. Асета Балана. Ангуфалудор. Проще простого. За мой народ! Проще простого! На а нас напали! А балана. Анду Фаладор! Да будет как! Проще простого! Да будет как! Асэта Балана! Буду. Анду Фалудор. Да будет как! За мой а народ! Нас напали! Ангу Фаладор! А балана! Я устал ждать! Проще простого. Анду Фалодор. За мой народ. Да будет как. Ассета Балана. За мой народ. асетабалана, Балана. Анду Фалодор. Сло приближается. Проще простого. Да будет как. Анду Фалодор. Ассета Балана. За мой народ! Анду Фаладор. Да будет так! За мой народ! Да будет так! Проще простого! Я жду, смертный! Асэта Балана! Андуфалодор! Опять радостно! Я устал ждать! Да будет так! Асета Балана! Андуфалодор! Приближается. А балана. Я устал ждать. Говори, проще простого. За мой народ. Проще простого. Анду Фаладор. Сожгу до тла. За мой народ, Анго Полодор. Да будет как, Анго Поладор. Вас балана. За мой народ. Проще простого. Да будет как. Проще простого. Мизерадор. Анду Фаладор. Асета Балана. Да будет как. Анду Фаладор. Проще простого. Асета Балана. За мой народ. Да будет как. Асета Балана. За мой народ. Анду Фаладор. За мой народ. Асета Балана. За мой народ. Да будет как. Анду Фаладор. Проще простого. За мой народ. Зло приближается. Я устал ждать. А с мало... Чем вы за а нас напали? Рада видеть тебя. Добро пожаловать. Я жду, смертный. Проще простого. Здесь будет жарко. Да будет так. Анду Фаладор. Из-за Проще простого. Асета Балана. За мой народ. Я жду. Ты света. мешаешь мне думать. На что жалуетесь? Слушаю. Кто-нибудь ранен? Говори. Андуфаладор. За мой народ. Андуфаладор. ждать скоро на охоту я устал ждать из ерадо фаладор за мой народ проще простого а с это да будет так за мой народ! Анду Фалодор! Я устал ждать! Да будет так! Анду Фалодор! Да будет так! Анду Фалодор! За мой народ! А это балана! Анду Фалодор! За мой народ! Анду Фалодор! Гизерадор! Асета Балана. Да будет так. Асета Балана. Да будет так. За мой народ. Проще простого. Асета Балана. Да будет так. За мой народ. Джорджу Фаладор. За мой народ. Проще простого. Зло приближается. Асэта балана. Проще простого. За мой народ. Проще простого. За мой народ. Зерадор. Асета балана. Анду Фаладор. За мой народ. Асета балана. Проще простого. Да будет так. Проще простого. Асата Балана. Проще простого. За мой народ! Домой, народ! Да будет как? Проще простого! Зачем это Асета Балана? Проще простого! Да будет так! Проще простого! Асета Балана? Да будет так! Ангуфолодор! Проще простого! Ангуфолодор! Да будет как? Я устал, ждать. Анго Да будет как. Анго Да будет как Анго Да будет как Проще простого Асета балана Да будет как. Анго На нас напали Изереду Проще простого За мой народ Проще простого за мой народ! Проще простого! За мой народ! Да будет так! Анду Фаладор! Асэта Бавана! За мой народ! Асэта Бабана! Анду Фаладор! Проще простого! За мой народ! Проще простого! Да будет так! За мой народ! Проще простого! Ангу Фалодор! За мой народ! Проще простого! Да будет так За мой народ! Здесь будет шарка! Проще простого! Ангу Фаладор! За Калас! Проще простого! Асэта Балана, за мой народ Асэта Балана, да будет как Здесь будет жарко сожгу дотла За мой народ Да будет как Асэта Балана За мой народ балана. Да будет так За мой народ Асета Балана. Проще простого. За мой народ. Асета Балана. Да будет как. Анду Фалудор. Асета Балана. Да будет как. Проще простого. Я жду, смертный. Да будет как! Проще простого! За мой народ! Да будет как! За мой народ! Да будет как! Асэта балана! За мой народ! Анду Фаладор! Асета балана! Проще простого! Асета Балана! За мой народ! Анду Фаладор! Да будет так, Анду а Фаладор, живы. за мой народ, проще простого. Анду Фаладор, Изераду, говори. Я жажду служить. Сло приближается. Да будет так. Жизнь Я жду смертный. Асета Балана, Изераду, проще простого. Асета Балана. Анду Фаладор. Здесь будет жарко! Асета Балана. Зло приближается. Проще простого. Я жду, смертный. Говори. Анду Фалодор. Асета Балана. Анду Фаладор. за мой народ. За мой народ. Анду Фалодор, за мой народ. На нас за Генталас. За Анду Балана, за мой народ. Асета Балана, за мой народ. Асета Балана. Анду Фаладуар. Проще простого! Да будет так! Зло приближается! Проще простого! Анду Фаладор! Я устал ждать! Говори! Асэта Балана! Изераду! Проще простого! Асета Балана! Да будет так! За мой народ! Асэта Балана! Да будет так! Анду Фалодор! Проще простого! Андуфалодор! Проще простого! Анду Фаладор! Сожгу дотла! Проще простого! Анду Фалодор! Проще простого! За мой народ! Да будет так! Анду Фалодор! Проще простого. Ассета Балана. За мой народ. Проще простого. Ассета Балана. Ангу Фалудор. Проще простого. За мой народ. Ассета Балана. Да будет так. Ассета Балана. За мой народ.